Переведено и озвучено Angel Steam. Сложно сказать, как все это началось, потому что это всегда не одно событие, а множество факторов. Начало этому проекту положили две вещи. Первое это криптовалюта. Меня всегда очень интересовала криптовалюта. Я работала в Маккензе в традиционном большом секторе банковском деле и страховании. Каким-то образом появился биткоин, и мы обсуждали его. Честно говоря, я не верила в криптовалюту, во всю эту концепцию цифровой валюты анонимные транзакции и тому подобное. Но я следила за биткоином. Он становился все более успешным, все более интересным. В 2013, в начале 2014 года, я думала о криптовалюте и о том, как перевести криптовалюту на следующий уровень. У биткоина есть много преимуществ. Он стал первой криптовалютой и без этой идеи, без блокчейна нас бы тоже не было. Но есть и ряд недостатков. Биткоин не для всех. У него есть свои области применения, и он предназначен для определенных людей, но не для всех. Например, он привлекает спекулянтов, поскольку его цена стремительно меняется. Им интересуются те, кто больше занимается транзакциями, в частности, переводами средств. Например, перевод денег из Индии в Германию. Этим занимаются многие в IT-секторе. Биткоином интересуются также те, кому нужно проводить анонимные транзакции. Нам всем в некоторой степени необходима конфиденциальность, поскольку мир становится все более и более прозрачным. К сожалению, нам также необходимо соблюдать некоторые правила, поскольку после создания биткоина в последние несколько лет произошло множество событий терроризм, наркоторговля и так далее, которые сложно контролировать. Один из очень успешных проектов, в котором использовался биткоин, торговая платформа Silk Road, подобная eBay, где можно купить вещи, которые обычно легально купить невозможно. Silk Road в итоге был закрыт. У биткоина были интересные идеи, но он не был криптовалютой для массового рынка. И я подумала, если упростить криптовалюту, чтобы все понимали, что это? Тогда она может стать чем-то вроде Facebook или Uber. Uber тоже очень интересная компания. Она поменяла наш стиль жизни, способы передвижения и меняет мир платежей, мир финансов. Так что да, я хорошо понимала, что такое криптовалюта в конце 2013-го, начале 2014 года. И я думала, как предоставить это массовому потребителю. Когда я начала думать о криптовалюте, в моих контактах были большие банки, фонды акционерного капитала, люди, которые наверняка заинтересовались бы криптовалютой. Например, Goldman Sachs тоже очень заинтересована в блокчейне и может в него инвестировать, но, к сожалению, у этих компаний нет реальных контактов продавцов и просто людей, таких как я и вы. Так что идея была в том, как представить людям хорошую и интересную идею. У меня есть друг, его зовут Себастьян Гринвуд, который уже долгое время занимается сетевым маркетингом. Это он предложил мне заняться сетевым маркетингом. А я отказалась, поскольку как раз тогда, <laughs> когда мы хотели создать эту компанию, другая довольно большая компания обанкротилась, и множество людей потеряли деньги. Это освещалось в прессе и интернете, было много негативной информации в индустрии. Себастьян убедил меня, что сетевой маркетинг – это правильно, и мы решили им заняться. Но мы решили продавать не криптовалюту, а образовательные пакеты. Определенно есть большой спрос на образование, особенно на развивающихся рынках, финансах, личных финансах. Есть множество людей, которые хотят быть успешными, но до сих пор не знают, как это сделать. Поэтому мы создали образовательные пакеты с включенными в него бесплатными правами на майнинг. Мы предложили, если вам нужен образовательный пакет, если вам интересна криптовалюта, занимайтесь этим. Даже сегодня не все наши участники добывают монеты, некоторые из них просто приобретают образовательные пакеты. Вот как все началось. Но когда началось, я помню, на одном из наших первых событий в Финляндии, где люди были очень заинтересованы, я уже не знаю, как часто мне приходилось объяснять, что такое криптовалюта, что такое биткоин. Вот как все началось в конце 2014 года. Я бы сказала, в 2015 году мы все узнали, что такое криптовалюта, что такое майнинг, основы того, как все это работает. В 2016 году все стало немного сложнее. Новый блокчейн, новая технология. В 2017 и 2018 годах нас ждут следующие большие этапы мерчанта и выход ванкойна на открытый рынок переведено и озвучено анджел чем уникален ванкойн в сравнении с другими криптовалютами если вы зайдете на такие веб-сайты как CoinMarket и так далее вы увидите множество криптовалют никто не сможет сказать сколько их существует их может быть 400 500 мы просто не знаем по моему мнению, есть три или четыре действительно основных криптовалюты, которые стремятся быть главными, найти свою нишу и работать. Биткоин, безусловно, одна из главных и наиболее ликвидных криптовалюта. Большинство людей, которые говорят о криптовалюте, торгуют этой монетой, используют ее. Стоимость транзакций все еще очень низка. Если вы посмотрите, это 3-4% оборота монет в день. И множество транзакций — это внутренние транзакции, то есть транзакции между счетами одного пользователя, просто из соображений безопасности. Есть лайткоин, это тоже большая криптовалюта, возможно, вторая после биткоина, но никто в действительности ею не пользуется, даже для транзакций. Я считаю, что новые валюты приходят в основном из IT-сектора. И большинство создаются, потому что кто-то находит что-то интересное в коде. Их программируют так, что вы можете делать что-то в блокчейне, использовать его по-новому. Например, Ethereum. Это не криптовалюта, они предоставляют блокчейн, которым могут пользоваться другие люди. Так что я думаю, что монета для массового рынка пока не существует. Я думаю, дело именно в этом, а также в том, что сообщество по криптовалютам настроено достаточно надменно. Эти люди, конечно, многое знают, они очень умны, у большинства из них богатый опыт в IT. Многие из них верят в идею. Я бы не назвала это коммунизмом, но в таком ключе, что мы должны дать что-то обществу и посмотреть, что получится. В этом нет ничего плохого, но если вы предоставляете что-то людям абсолютно бесплатно, у вас нет денег для инвестиций в инфраструктуру бренда, и вы должны каким-то образом верить в это, в то, что это пойдет в правильном направлении. Поэтому, безусловно, они не могут инвестировать в события, как мы, в образование, в стратегию. Поэтому я думаю, что OneCoin уникален тем, что, во-первых, мы ориентируемся на массовый рынок. Мы стараемся сделать криптовалюту настолько простой, насколько можем. Мы стараемся связать ее с образованием. И мы стараемся сделать ее доступной для всех. Сделать майнинг очень простым, сделать использование криптовалюты очень простым. Во-вторых, я думаю, что делает нас уникальным, это то, что мы глобальны, что мы стараемся создать криптовалюту, представленную на всех континентах. Это непростая задача, потому что иногда намного проще присутствовать на одном континенте, например, в Европе, где люди хорошо осведомлены в этой теме, или в Китае, где людям нравится множество цифровых валют. Тем не менее, мы по-прежнему верим с самого начала, что если мы хотим стать будущим платежей, обеспечивать транзакции, мы должны также присутствовать в Африке, Индии, Латинской Америке. Так что это очень важно для нас. В-третьих, я считаю очень важным, что мы одна из немногих криптовалют, сосредоточенных на удобстве использования. Я не имею в виду использование блокчейна, как в других, Ethereum и тому подобных. Я имею в виду использование людьми. Потому что у самой криптовалюты нет реальной стоимости. Это только алгоритм, цифры, за которыми изначально нет бренда или удобства использования. Мы хотим, чтобы Ванкоин стал первым выбором для мерчантов. Мы хотим создать что-то вроде PayPal. Очень простое, но в мире криптовалюты. И мы знаем, как прост PayPal. Вы просто нажимаете кнопку, чтобы отправить средства из пункта А в пункт Б. Для мерчантов это достаточно дорого, но и очень просто. Вы присоединяетесь к большой сети и можете принимать деньги из любой точки мира. Если сегодня я решу отправить деньги в Австралию, это будет очень просто. Вот почему мы внесли изменения в блокчейн. Мы решили сделать его очень быстрым, поэтому он запускается каждую минуту. Это означает, что в среднем ваша транзакция одобряется каждые 30 секунд. Вы инициируете транзакцию в рамках цикла блокчейна. Это так же быстро, как с Mastercard. Я считаю, что это уникальное качество. Я не видела, чтобы какая-либо криптовалюта фокусировала свою стратегию на мерчантов. Большинство из них ориентируются на спекулянтов. Если у криптовалюты быстро меняется курс, стремительно растет и падает стоимость, это плохо для вас, как мерчанта, потому что вы хотите получить нужную стоимость, например, продать услугу за 100 евро, чтобы на следующий день у вас было 100 евро, а не 90 или 110 Конечно, вы будете рады получить 110, но цена может меняться и в сторону понижения. Так что вы, как мерчант, захотите получить ту цену, которую рекламировали, и это получится лишь в том случае, если цена криптовалюты не меняется слишком быстро или слишком сильно. Как важно для сетевиков распространять концепцию? Я считаю, что сеть должна заниматься именно передачей концепции, потому что зарабатывание денег комиссии не должно быть главной причиной присоединения к сети. Вы можете подавать мыло или что-то другое, кровать и так далее. Я думаю, что ключевым является понимание криптовалюты, что людям нужно, чтобы концепцию объясняли на событиях. Я, к сожалению... Сама была на некоторых событиях, где я слушала выступающих часами и вообще не понимала, чем занимается компания. Что для нас уникально, это образование, если кто-то захочет, криптовалюта. Безусловно, криптовалюта может изменить мир, и я верю, что изменит. Вопрос времени, будет ли это завтра, через год или два, три года. Это уже началось, и остановить это невозможно. Чем интересна криптовалюта? Она настолько глобальная, что ее очень трудно остановить. По моему мнению, законодательно контролировать криптовалюту намного разумнее, чем пытаться ее остановить. Можно контролировать ее как часть финансовой сферы. Криптовалюта – это не банки, конечно. Нужно разработать правила для людей, потому что сегодня любой может создать криптовалюту и начать собирать деньги. Это не должно так работать. Например, мы уже начали внедрять процедуру KYC, то, что люди обычно делают при открытии счета в банке things that you normally do for opening a bank account. Если вы мерчанты и хотите присоединиться к нам, вам также понадобится ряд документов о том, что вы продаете, как работаете, куда переводятся деньги. Мы не обязаны это делать, но делаем. Это хорошая возможность для мерчантов и большая свобода для бизнеса. Например, для европейского рынка, если вы небольшая инновационная компания в Швеции, вы разрабатываете какое-то интересное по. Большинство из нас присутствует в интернете, мы можем делать какие-то интересные вещи. И когда вы захотите Продать это на других рынках, это может быть Азия, Индия, где угодно. Но в Китае и Индии продавать очень сложно, там нет свободного движения капитала, как у нас. Вы можете найти покупателя в Китае, но вам сложно получить оплату, и это очень раздражает, потому что вы небольшая компания, вы сосредоточены на разработке ПО, а не на международных транзакциях. Если вы большая компания, вы можете это делать, вам не нужно узнавать, как это делается. В такой ситуации криптовалюта может вам помочь, потому что OneCoin широко представлен в Китае и Европе, например. Так что вы можете разместить свое ПО в нашем магазине, который открывается в следующем году, указать желаемую цену, и транзакция между китайским покупателем и европейским продавцом будет осуществлена в течение одной минуты. Переведено и озвучено Angel Steam. Я очень рада этому. Это большая свобода для ведения бизнеса. Вторая проблема – это люди которым недоступны банковские услуги. Я не знаю, в курсе ли вы событий в Индии. Экономика в Индии основана на наличных платежах. Более бедные люди, у которых нет счета в банке, по разным причинам обычно не доверяют банкам. Они хранят деньги у себя для непредвиденных случаев. Людям объявили, что они должны в течение четырех дней прийти и сдать свои наличные деньги с определенным лимитом и обменять их, а остальные наличные станут недействительными. Это катастрофа. Катастрофа, которая не нанесет ущерба богатым людям, а ударит победным людям их сбережением. Криптовалюта может изменить это. Вы спросите меня, если человек безден и у него нет счета в банке, как он воспользуется криптовалютой? У многих людей есть смартфоны, так что если вам удастся связать криптовалюту со смартфоном, естественно, с выходом в интернет, вы можете дать этим людям множество возможностей для банковского обслуживания с нашей помощью. Криптовалюта предоставляет еще один способ для денежных переводов, для присоединения к финансовой системе. Но нужно иметь четкое представление об этом. Возможно, это самая сложная часть того, чем мы занимаемся. Что касается мерчантов, это, на мой взгляд, достаточно просто. Нужно сформировать и увеличивать сеть, быть привлекательными, низкозатратными, быстрыми, надежными. Что касается переводов, тут потребуются обменные пункты, где обналичиваются деньги. Это вторая часть стратегии, которая будет реализована, скорее всего, только после того, как OneCoin выйдет на рынок. Необходимо создать точки, где можно Нужно будет сделать виртуальную валюту реальной, где будет можно снять деньги, где люди могут взять деньги и пойти в супермаркет, потратить их. Например, у вас есть несколько мерчантов, которые присоединятся. Это может быть провайдер телефонной связи, у которого вы оплачиваете телефонные счета или пополняете счет с обменом криптовалюты. Это может быть, например, сеть автозаправок или даже сеть супермаркетов. Если это крупная сеть, она может и принимать, и выдавать наличные. Например, в Германии множество супермаркетов начали выдавать наличные с карты. То же самое можно делать с криптовалютой. Вам просто нужно найти множество точек и партнеров партнеров, которые поддерживают идею криптовалюты. Честно говоря, я верю, что это случится, потому что в настоящее время банки монополизировали многие вещи и обращаются с некоторыми своими клиентами не лучшим образом. Я считаю, что будет создана такая финансовая система. Я не могу сказать, насколько скоро, но есть теория о переломном моменте, когда что-то растет до тех пор, пока не станет неизбежным и не распространится. Как, по вашему мнению, будут освещать OneCoin и OneLife основные СМИ? Один из беспокоящих людей вопросов, не финансовая ли это пирамида? Когда у вас есть цифровой продукт, который нельзя потрогать, такой как образовательный пакет, конечно, люди настроены скептически. Я отношусь с уважением ко всем, у кого есть вопросы, кто критикует или просто хочет с нами говорить. Но то, что мне не нравится, это когда люди не готовятся к разговору и не узнают, что происходит. Мы все знаем, что такое финансовая пирамида. Финансовая пирамида – это когда деньги вновь пришедших уходят пришедшим ранее. Произошел скандал с Бернардом Медофом, когда один человек принимал от людей инвестиции, обещая огромные доходы, и не платил не потому, что он был разумным инвестором, а потому, что ему нужны были новые инвестиции, и в какой-то момент это остановилось. Что происходит, когда вы присоединяетесь к сети OneLife? Во-первых, мы никогда не обещаем возврата средств, потому что мы продаем образовательные пакеты. Майните вы монеты или нет, зависит от вас. Мы не знаем, что случится с криптовалютой, мы четко об этом заявляем. Криптовалюта – это один из активов, связанных с самым высоким риском. Никто не знает, что будет. Курс может взлететь, а может и не взлететь. Но что важно, когда говорят о финансовых пирамидах, мы предоставляем людям возможность заработать, не оплачивая аккаунт. Каждую неделю 300-500 партнеров в сети, иногда даже больше, у кого есть неоплаченный аккаунт руки, зарабатывают при этом комиссию. Эти люди могут получать токены для майнинга. Конечно, если я даю вам возможность работать бесплатно, это не финансовая пирамида, ведь вы зарабатываете не тратя. Я плачу вам, вы мне не платите. Это первое. Второе. В финансовой пирамиде, как я уже сказала, деньги новых участников передаются тем, кто пришел позже. В каком случае я, как компания One Life, обязана вам платить? Я обязана обязана вам платить комиссию только в том случае, когда вы ее заработали, а вы зарабатываете комиссию только с помощью продаж. Только если вы продаете пакет, я обязана вам заплатить. Поэтому мне не нужно привлекать кого-то в свою сеть, чтобы выполнить свои обязательства. Если вы все завтра прекратите продавать, у меня не будет никаких обязательств по выплате кому-либо комиссии, потому что нет продаж. Это очень важно. Если вам интересно, а многим критикам нашей системы это не интересно, можно проверить наши правовые заключения. У нас есть заключения Швеция, Швеции, Великобритании, Германии, думаю, также Италия. Во всех этих юрисдикциях есть очень четкие правила. Во всех заключениях говорится, что это не финансовые пирамида. Я бы хотела еще раз подтвердить в нашей сети и компании, мы очень четко осознаем, что мы делаем, а что не делаем. Но иногда люди увлекаются и говорят вещи, просто не соответствующие действительности. Так что я бы хотела еще раз попросить всех наших дистрибьюторов отнестись к обучению максимально серьезно. Обучайте людей и свой даунлайн и дистрибьюторов, доносите правильную информацию. Я считаю, что наша компания и продукт достаточно интересны, и нам не нужно прилагать к продажам излишнее усилия, говоря некорректные вещи. Если вы представляете проект нужным способом, представляете этапы, через которые мы проходим, если вы побуждаете людей пройти обучение, все становится для всех нас намного проще, потому что мы тогда поймем, что ванкойн как криптовалюта должен пройти этапы. Это, безусловно, не курс, как разбогатеть за 90 дней. И я не хочу, чтобы люди себе так это представляли. Иногда то, как это описывают СМИ, наша собственная ошибка. Часто в СМИ пишут «Дистрибьютор такой-то сказал». И даже если дистрибьютор такой-то сказал что-то ошибочное, я не могу идти против этого, наняв адвоката, потому что он действительно так сказал. И это также нас, как компанию, очень расстраивает. Еще раз, друзья, получайте правильную информацию, обучайте людей в команде и удостоверяйтесь, что мы делаем все правильно. Как вы видите развитие в 2017 году и далее? Прошедшие два года нас очень порадовали. Мы росли очень быстро, сделали много хорошего. Мы улучшили такие аспекты блокчейна, про которые мы просто раньше не знали. Например, связь блокчейна с мерчантами. Переведено и озвучено angels-team.com я думаю, лучше впереди и сейчас начнется самое интересное, потому что мы начнем переход от майнинга к использованию монет. И первый способ использования монет — это привлечение мерчантов. В январе-феврале 2017 года мы запустим нашу собственную платформу для мерчантов. Что это значит? В качестве мерчанта вы можете бесплатно использовать платформу, продавать с ее помощью свои продукты или услуги. У вас будет доступ к более чем 12 миллионам человек, так как у нас в системе есть три миллиона платных аккаунтов и около 9 миллионов бесплатных. Это множество людей. Преимущество этих трех миллионов платных аккаунтов в том, что это люди, у которых есть деньги, и они заинтересованы в том, чтобы что-то покупать онлайн. Итак, вы можете бесплатно к нам присоединиться в качестве мерчанта, и, например, если у вас цветочный магазин, вы можете сделать ваучер для цветочного магазина на сумму 100 евро, чтобы можно было прийти в любой день и им воспользоваться. В Группоне, например, так делают, хотя они заставляют мерчанта сделать 50% скидку на любой товар. Этим они привлекательны, при этом мерчант платит по высокому тарифу. В итоге мерчант получает, возможно, 20%. Что мы хотим сделать? Если вы мерчант, то у вас есть доступ к нашей клиентской базе. Вы можете предлагать свои услуги, товары. При этом мы просим, чтобы вы принимали 25% от цены в анкоинах. Конечно, многие люди в нашей сети будут рады. У некоторых из них есть малые бизнесы, кто-то уже сообщает мерчантам об этом. Так что эти люди могут присоединиться к сети магазинов, сети людей и так далее. Мы также будем мотивировать участников к привлечению мерчантов. Ликвидность ванкоина пока низкая. Это значит, что вы не сможете продать все свои монеты завтра до выхода ванкойна на рынок. Поэтому мы предоставим мерчантам возможность получать до 75% цены обычными деньгами. Если вы мерчанты, вам нужно 100% цены в ванкойнах, это возможно. Но также возможно и 25%. При этом, как компания, мы будем платить BV с оборота мерчантов в обычных деньгах. Мы будем так делать, потому что чем больше у нас будет хороших мерчантов, тем выше будет стоимость ванкоина. И, конечно, мы хотим, чтобы ванкоин был успешен, и у нас было много хороших мерчантов. Мы стремимся, как говорили в Бангкоке, к 10 миллионов пользователей, 1 миллиону мерчантов, и надеемся, стоимость ванкоина в итоге вырастет до 25 евро. Но мне не нужны 1 миллион плохих мерчантов. Даже если это будет 100 тысяч, нам нужны действительно хорошие мерчанты, услугами которых люди будут пользоваться с удовольствием. И я считаю, что правильно будет мотивировать наших дистрибьюторов привлекать в сеть мерчантов с большим оборотом, потому что мне просто подписать Сегодня 100 человек, 100 мерчантов, если их товары слишком дороги, не непривлекательны, некачественны, в этом нет смысла. Так что еще раз, мы доверяем друг другу как сети, мы желаем сети лучшего, и это то, как мы хотим расти, как сеть. Конечно, для вас, как мерчанта, это очень хорошо. Вы помещаете эмблему Ванкоина на дверь, и люди могут приходить и спрашивать, что такое Ванкоин. Мы хотим знать больше. Тогда мерчант может сказать, вот образовательный пакет, если хотите, можете посмотреть. И опять же, сеть выигрывает от этого. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, 2017 год для меня – год мерчантов а 2018 год – год, когда ванкоин выйдет на открытый рынок. нравится видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал Angel Steam.